Что должно произойти в голове у инвестора, после чего он реально согласится участвовать с вами в том или ином проекте? Обычно об этом и задумывается, да. Он не только. Вот здесь вот, вот, вот все считают, что да, только деньги, на самом деле нет. Инвестор тоже человек, и он… Ну, смотрите, первый он должен поверить в проект. То есть он должен посмотреть и понять, что да, на самом деле проект эффективный. У нее есть развитие, у него будет прибыль и так далее. Мы показываем все, вот все в этом проекте. Что будет происходить через три года, через пять лет, там, например, через год в зависимости от проекта. И мы это показываем. Следующий момент. Он должен поверить в команду. Вот это, кстати, один из важных моментов, на который мы тоже с вами должны обратить внимание, как мы презентуем себя, а кто будет реализовать данный проект. Поверьте, некоторые, вот, допустим, если взять один из крупнейших фондов Москвы, там, компания Атон, кто знает, вот, которая торгует на бирже, в частности, у них там, ну, много чудес, у них есть огромный фонд, который тоже инвестирует, кстати, в бизнес, только несколько большего масштаба. Так вот, при общении с ним выяснилась одна простая штука, они ищут людей, не проекты, на самом деле, а именно сильные команды, которые реально могут осуществить проект. Поэтому любой адекватный, соответственно, инвестор будет смотреть, кто вы, какая у вас компетенция и какую команду вы собрали. То есть если у вас на самом деле, ну, берем с вами, не знаю, допустим, строительство коттеджного поселка, может быть, такой проект? Нормальный бизнес-проект, это вполне нормально. И деньги хорошие, в общем-то. Если мы с вами будем говорить о том, что вы знаете, я вот жизнь занимался там бабочки ловил да бабочка ловил а теперь вот я решил построить коттеджную посуду я сходил тут на пару тренингов и у меня возникла идея почему бы не построить да то инвестор скажет хм, ну давай пару домов сделаем ну как бы там будет видно да если мы при этом скажем что вы знаете я уже сделал вот это вот это и я с дедом построил уже сам лично своими руками, там 15 домов, но ну, и при этом у меня в команде вот такой-то человек, который вообще всю жизнь строил, да, и он, например, там возглавляет строительную компанию, у него опыт, такой. и плюс в нашей команде еще вот такой человек, у которого это вся земля, он, у него входы во все администрации, там никаких будет, не будет проблем с коммуникациями и так далее, это будет более сильный аргумент получения денег. Понимаете, да? Поэтому команду, и причем это должен быть отдельный. Презентация – отдельный слайд, где мы четко прямо себя, можно сказать, что продаем да, или показываем. Без этого никак. Следующий – видит выгоду для себя. Момент В том плане, что, как вы считаете, ведь инвестируют порой не только ради того, чтобы получить энное количество суммы денег. Иногда они еще, у них есть какие-то свои желания. Допустим, это вот реальная история. У одного из инвесторов у него было в планах покупка яхты. А, благо мы это узнали, и соответственно была интересная подстройка в том плане, что а, тот бизнес, который предлагалось ему инвестировать, смог нагенерить за, за три года как раз именно деньги на яхту. Понимаете, да? То есть когда мы подавали этот проект, это было не просто, что вы заработаете вот такую-такую-то сумму, а это позволит вам купить там или сделать свою какую-то мечту. Совершенно верно. Без этого вообще не хватит. Да, потому что, на самом деле, это коммуникация. Мы сегодня будем много говорить именно о подстройках. Да? И, в частности, о том, что важно определить, а вообще, а что за человек перед нами. То есть, знание психотипа имеет колоссальное значение в переговорах. И, в частности, с инвестором. Да. А я вам расскажу. Если не успею, то отдельно подойдите. Потому что а, есть различные привратники у инвестора и люди, которые его окружают. Если к ним подойти с нужной стороны, то можно узнать очень много рентной информации. Есть какая-то технология, ну, Да, ну то есть есть секретари, есть финансовые аналитики, есть технические специалисты, да, которые анализируют проект до принятия решений самим инвестором. С ними же можно коммуницировать. И коммуницировать не только по деталям проекта, но и с точки зрения, а инвестор какой человек? И оттуда уже забираем информацию. Так вот, дальше. Значит, видит выгоду для себя. Следующее, хочет войти в проект. Надо четко понимать, какой инвестор в какие ниши инвестирует. У них, как правило, есть определенное количество ниш, которые для них являются приоритетом или нет. Но просто вот некоторые проекты они не будут рассматривать и все. Это лучше знать заранее и не тратить соответственно время. Поэтому, если мы ответим на все эти вопросы положительно для инвестора, то можно сказать, что деньги у нас в карман. Если, соответственно, нет, какой-то из этих пунктов выпадает, денег мы с вами не получаем. При этом затратили время, нервы определенные и так далее. Следующее, значит, что нам нужно с вами подготовить для того, чтобы уже общаться с инвестором. Значит, первое, список ваших желаний и вообще а для чего вам этот проект. На самом деле, инвестор тоже обращает внимание а вообще, насколько вы к этому проекту подходите? Ну, то есть это просто так номинально, да, что-то там делаете, какой-то проект, а, ну, ради денег. Либо это реализация вашей какой-то мечты, и вы там всю жизнь хотели это сделать. Они на самом деле тоже это смотрят. Фаната своего дела легче спонсировать, ну, как бы, в него инвестировать, потому что мы знаем, что он фанат. Ну, просто. Нежели человек, который такой, ну, пойдет, отлично, буду продолжать это дело. мне не пойдет, закрою. Поэтому здесь, в этом случае, хорошо есть такое упражнение, как э, написать 100 своих желаний. Кто-нибудь писал 100 своих желаний вообще есть? Ух ты! Ну, молодцы, вы прокачаны, потому что обычно, если брать обычного человека, то э, 27-30 желаний, и дальше что-то как-то все они закончились. Но уже вроде больше ничего не хочу. На самом деле не так много в этой жизни хотим, как оказывается. Да? Поэтому э, для тех, кто не делал, обязательно сделайте крутое э, упражнение. И более того вы поймете, вот этот проект, он для чего вам. И, кстати, это можно будет спокойно говорить, инвестор, он тоже человек, но он нормально это будет воспринимать. Следующее. Если еще пока не определились с нишами, то я рекомендую вам познакомиться с сайтом там, РБК, например, и посмотреть, какие вообще, в принципе, проекты, различные там прогнозы. Особо не увлекайтесь, потому что надо понимать, что там не всегда это пишут люди практики. Да? Есть еще люди, которые просто пишут статьи, они как-то не связаны с бизнес-проектами, но их задача это написать. Но тем не менее какую-то информацию с точки зрения, что эта ниша будет развиваться и мы там через три года достигнем каких-то там высот или такой то потенциал, это оттуда можно забрать это для своего проекта, для коммуникации с инвестором, да? РБК. Да. И там куча, на самом деле, там э, продаются бизнесы, там видно, куда кто куда инвестировал, различные отчеты. Да, на самом деле очень много, что можно полезного забрать для себя. А Следующее. И вот эта вот самая крутая штука – это напишите все выгоды вашего проекта для клиента. Вот неочевидная вещь на самом деле, но она очень важна. То есть, а, скорее всего, что в вашем проекте есть некие клиенты, которые будут это потреблять, покупать. Так вот, надо написать, вас будут спрашивать, а почему у вас он купит? Зачем ему это надо? Если вы сходу напишите там 10-15 выгод, почему это круто для него, то инвестор быстрее поймет, что да, на самом деле, этот проект, скорее всего, востребованный, да, и клиентам это будет интересно.